Меня зовут Анжелика, я работаю в рекрутменте, все остальное время посвящаю спорту. Было несколько намерений, было, скажем, несколько целей, и я, наверное, должна сказать, что первый день был сложный, когда мы отбрасывали чужие намерения, вот, и мне он показался самым сложным по практикам, но, и как раз ну, для себя самой признаться, зачем я сюда приехала вот, и кто я вообще, боюсь я себя или не боюсь, а что я умею, вот, а, а действительно ли я это умею. Понравилось в целом все, люди, место, место экологичное, люди тоже все экологичные, мне, мне хочется употреблять теперь это слово. Не могу сказать, что было что-то из ряда вон выходящее. Все это конечно индивидуально но по моему было вот все что нужно мне в первую очередь вот. я приехала сюда за инструментом на самом деле который я считаю получила и этот инструмент нужно просто пробовать теперь в жизни вот а получится но ну, это я узнаю чуть попозже по крайней мере, я уезжаю другой, однозначно. Вот, ничего кардинального не произошло, ребят. Все жизнь продолжается, просто ты немножко по-другому чувствуешь себя, немного расставил по-другому приоритеты, даже не немного, колоссально по-другому. Вот. Я считаю, что это самое важное, понимать вообще, кто ты, зачем ты именно сейчас. Да? Mm, вот. Как место? Место отличное, баня, <laughs> танцы. Причем все, все, что вокруг, все элементарно, просто, и от этого кайф. Ну, вот. это, это настоящее. И те эмоции, которые я тоже получила здесь, я не получала раньше нигде, скажем. Вот. Это не связано с адреналином там, и с чем-то внешним, да? Как раз-таки самое сильное — это ты сам. Вот. Я кайфовала. Спасибо. Не побоюсь этого слова.